Катара там, катара там, катарата там, катарата, там, Мужики, лично у меня проблемы с вестибулярным аппаратом, и к такому пранку после обновления я не был готов. Какой-то блевотрон честное слово. Если кто-то не понимает, что здесь происходит, то у меня залагал гироскоп в рейтинге. Ну а хули нам? Меня, конечно, это не сильно удивляет, так как в Колде я еще похлещему с ошибками и багами видел. Хочется, конечно, верить, что все это пофиксят как можно скорее, чтобы получать максимальное удовольствие от игрового процесса. Здорово, мужские мужчины! Сегодня посмотрим на новую штурмовую винтовку Крик-6. Я чуть-чуть изменю подход к обзору и грузить математической математикой вас не буду как самые любопытные, могут все это изучить самостоятельно в игре. Что сразу хочу отметить. У штурмовки очень специфичные модули. Что-то похоже мы уже с вами наблюдали у МК-2 Миротворца. Короче говоря, здесь сборка нетипичная. Чтобы понять, с чего начать, нужно ознакомиться с отдачей и кучностью Крига. Хочу сказать, что мне этот шаг не нужен, так как я играю с гироскопом. Отдача для меня, ну, как бы не супер преграда. Этот шаг я рекомендую сделать ребятам, у которых есть вопросы к контролю. И да, опять нужно зарядить предупреждение. Брата-братья, я делаю сборку под себя на фул гира и 5 пальцев. Для ознакомления я рекомендую с ней поиграть, чтобы потом вы ее перелопатили под себя. Ну или взяли все как есть, мало ли подойдет. В общем, все индивидуально. Короче, рисунок стрельбы не самый ужасный, но и не самый приятный хозяйство пальчиком без проблем можно законтролить, но ну а с и подавно. Следующим шагом я пробежался по модулям и увидел, что здесь в характеристиках есть параметр скорость полета пули. Вообще тема со скоростями полета пули, пука и других предметов достаточно неоднозначная в колдене, так как тут регистрация урона просто делает все, что захочешь с простыми пользователями. Ну а лично я, человек простой, когда вижу данный параметр, сразу же стараюсь его бафать по возможности, так как искушать судьбу и богов колды как-то не хочется. Кстати, насчет судьбы и знамения. Прямо сейчас для тебя, ребята, из потрясающего сообщества ВКонтакте подготовили ивент на боевые пропуска, тем самым дав хорошую возможность испытать свою удачу игрокам, у которых нет магазина с типишками. Хочу напомнить, что в группе публикуется только самая проверенная и свежая инфа про будущие обновления, ивенты, скины, Короче, про все то, что есть вообще в колдене. Также дополнительно ты можешь обратиться к Никите, чтобы он тебе зарядил боевой пропуск. Даже если магазин у тебя на аккаунте закрыт, это как бы вообще сделать без проблем. Господа, залетайте на конкурс и лутайте пропуска боевые. В общем, всем удачи! Да, по геймплею видно, что я использую коллиматор на Криге. Все из-за того, что целик выглядит вот так. Мужики, мне неудобно, а иметь вот в эти круги на полях хоть убейси. Возможно, кто играет с телевизора с пиздатой диагональю, это не проблема, но вот с Сатыги это немножечко не то пальто. Скриньте, будет такая же тема, как и с Тайпом, когда все на него коллиматор вешали, да и вешают до сих пор на самом деле. Еще раз повторюсь, если ты играешь с планшета... Можешь коллиматор не брать. Но если ты хочешь нормально аимить на дистанции по противнику, который стоит в укрытиях, то let's go. Ладно, проехали. До этого я говорил про скорость полета пули. Свою сборку для средних дистанций еще раз подчеркну эту фразу. Для средних... Дистанций. Я взял обвес штурмовой ствол, который ускоряет пули на 30% и дополнительно дистанцию накидывает. Страдает, конечно, контроль из-за такого модуля, но так надо. Кто-то спросит, но ведь обвес удлиненный ствол бустит на 50% скорость пули. Чуть позже я расскажу, почему в первую сборку я его не взял. Да-да, будет две сборки, Крик очень универсальная пушка, которую можно заточить под любую дистанцию и, собственно говоря, геймплей. Так вот, модуль на рунжу бафает почти 3,5 метра к первому отрезку урона, а ко второму 5 с копейками, ну и так далее. Просадка по дамагу у Крига достаточно неплоха, если у второго и третьего отрезка с метражом она терпимая, то у первого и второго почти что колоссальная. Поэтому для игры на средних и дальних расстояниях выбор данного модуля в принципе очевидный. Так, следующий обвес самый внимательный уже увидели, это сдвоенный магазин. Знаете, всегда в сборках на ППшке, штурмовки топлю за увеличение магазина но тут ситуация совершенно обратная и это благодаря просто какому-то нереальному бусту к перезарядке чтобы вы понимали 0,86 секунды составляет тактическая перезарядка без этого модуля 1 секунда 24 тоже быстро но не так как со сдвоенным магазином с этим обвесом вы всегда будете готовы к файту максимум секунду, не сможете стреляться, а точнее 0,86 секунды. Короче говоря, думайте сами, решайте сами, но я забрал данный магаз. Едем далее. По геймплею тоже стало понятно, что я играю с какой-то ручкой на Криге и в моем случае это передняя рукоятка страйкера. У нее все достаточно демократично и в меру. Тут и буст к скорости перемещения небольшой, и также небольшой прирост к стрейфу. Данную рукоятку я решил взять по потому что, как ни крути, в клоусфайтах файтах возня у нас так и так будет происходить, подвижность не повредит, ну... Скорее наоборот. К слову, здесь есть много каких интересных рукояток. Выбирайте на свое усмотрение, только помните о штрафах, которые могут накидываться на сборку. С этим модулем, как вы видите, ничего нет. И финальный обвес в этой сборке — это быстрый приклад, который улучшает сразу две позиции. Это скорость перемещения при прицеливании или, проще говоря, стрейф. И еще немаловажный параметр, как задержка перехода от бега к стрельбе. Процента бафа просто потрясающие. По моему мнению, это один из самых сильных и профитных модулей в секции прикладов. Штрафы здесь несущественные. Да, как бы разброс пуля от бедра становится больше, но мы с вами делаем сборку на среднюю дистанцию, переживем, наверное, как-нибудь. Поиграв с Кригом, я понял, что эта пушка пришла заменить М13, который до сих пор неплохо себя в рейтинге чувствует. С добавлением мифика могу, конечно, предположить, будут, наверное, какие-нибудь такие небольшие улучшения ствола, хотя как-нибудь... Мне кажется, он сам по себе сейчас хорош. Не супер имбень, но знатный. Ну, а вторую сборку на Крик для ближней дистанции и для отчаянного геймплея я скину к себе в Телеграм-канал. Переходить туда вовсе не обязательно всем. Это больше сделано для тех, кому хочется знать чуточку больше. Но, если что, Телеграм-канал большое, место хватит на всех. Поэтому, как-то так. Всем спасибо за внимание. Это был Огнянский. Все только начинается.